Взял, выпил кофе. Бодрый стал. Когда бой с Мармеладовой? Гнойный ебаный петух. Выходи со мной на бой. На ринг. В октагон. Ты, сраная женщина. Ты, ссыкло. Ладно, конечно, с моей стороны очень некрасиво называть человека боякой, ссыклом. Просто я действительно хочу разобраться, как мужчины без этой вот всей петушни, на словах-то, конечно, все могут что-то выяснять, а не, выходи на бой, Слава. Я знаю, что ты это смотришь, ты смотришь все, что я делаю, ты мой главный фанат. Выходи драться один на один или толпой. Бери всех своих, я возьму всех своих, мы придем и будем бить друг друга. Можем устроить перестрелку. Настоящую дуэль. Мне терять нечего. Эльдар, ты его разнесешь. Я, я, я знаю. Просто сотру в порошок, уничтожу. Сожру с говном этого пидораса. Ну, пидорас, я не в плане, что он, там, типа, с мужиками спит. Я сомневаюсь, что это так. Я даже уверен, что, наверное, он все-таки не, не, не гей. Пидорас, в смысле, он как человек. Ублюдок. Наглый врун. И предатель. У тебя диабет, подумай, он же мармелад Вот именно, вот именно Я Я раскусил этого Засранца Очень ждем с нетерпением Нашего больше Славы КПСС, Гнойным Мне не важно, пускай все пятеро Выходят, всех от И Гнойного, и КПСС Валентина дядьку, всех по очереди Раскидаю нахуй, направо, налево по ебучке, по яйцам, в грудак, в солнечное сплетение. Везде зубы выбью, челюсть сломаю, волосы покусаю. Сейчас, и одну секунду, мне надо на карту посмотреть. Ха. Что еще? пасть порву, пасит порву. Что ты такой злой? Я не злой. Я объективный. Порву пасть. Уничтожу, убью. Эльдар, он уже согласился. Отлично. Отлично. Где эта информация? Где он согласился? Если так, то нам нужно назначать дату, место, искать организацию. Все сделаем. Настоящий бой. Ты соснешь у Сони на BPM. Да мне похуй на ваш рэп. Я не рэпер, я блогер. Идите нахуй. Блогер и боец. Художник. Деятель искусства. Мне не нужны ваши батлы. К черту ваш рэп. Это серьезные игры, мать твою. Вашу. Чью там, Любую. Ты не очкуешь, я не очкую ничего. Мне ничего не страшно, я говорю, мне нечего терять. Что вы там пишете? Мой брат твой фанат. Спасибо, твой брат красавчик. А ты не фанат, ты не красавчик. У тебя есть над чем работать. Делай. Мне пишут кто-то, что он на химии. Братан, завязывай, завязывай. Это плохой урок. Yo, El, ты клевый, спасибо большое за очевидные вещи. Спасибо просто, что напоминаешь мне об этом. Сука, блять, надо научиться держаться, не разъебываться, не смеяться. Пробой это рофл или нет? Да ты чё, кукухой поехали. Какой рофл? Я никогда не был таким серьезным. Это... Это чистая правда. Никакого. Вот либо типа, если Слава соглашается, вы увидите, насколько это не рофл. Это самые, мои намерения, намерения вот, вот, самые что ни на есть благие. Так что никакого рофла. Я, блядь, хоть раз шутил. У меня есть хоть один стендап или где-то написано, что я юморист? Нет, я художник, мне похуй. Я художник, я разукрашу ему ебало. Нарисую ему боль. Слеплю ему страдания. Художник, мать Как ты борешься с негативом? Не знаю, мне угарно, ну, мне угарно просто от негатива в целом, типа, его много достать. Если брать, например, интернет-негатив, но ну, на него я вообще не отдастся, отстряю внимание, мне мало что в интернете может задеть, типа, ну, так, чтобы я прям бесился. Я просто угораю с негатива, типа, я смотрю на людей, которые пишут там мне, например, что я долбоёб. Я такой, ну, ладно, у меня все лучше, чем у тебя типа класс или если еще и человека все лучше но я думаю ну блять короче если человек вас хуй сосит сильно то он дурак он хуже вас вот а с негативом в реальной жизни ну блять когда как иногда и не справляюсь но просто надо не фокусироваться на нем вот и все В общем, я пошел, я пришел туда, куда мне надо было прийти. Слава КПСС, жду тебя на бой. Или к мармеладова, кто? И пизда, и тебя сожру с говном.